И понять э, свою ситуацию с деньгами почему у вас на сегодняшний момент вот э, так как есть в вашей карте рождения у каждого человека в моей в вашей да, заложены изначально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 число 11 или 22 то их не надо сворачивать оставляйте их такими какие они есть потому что 11 22 это так называемый мастер числа их не нужно сводить, у них свое влияние своя энергетика это числа контрактники мы их оставляем так как они есть сейчас мы с вами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 Восьмерка очень денежное число. Девятка специфический код. Вот у меня код 9, один из основных кодов да, в денежной матрице. И а, денег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 Или очень много денег, удачи, везения, или все возможные проблемы с деньгами, которые только могут быть. Ребят, вот это мы с вами денежные коды разобрали, да, в денежной матрице нашей. Есть еще коды, которые не относятся к деньгам, или особые коды, которые называются мастер-кодами, мастер-числами. Если у вас.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 растет, развивается, повышает свою осознанность, доверяет вот этому внутреннему голосу или видению внутреннему, да, и все-таки больше ориентирован на...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 вы э, востребованы как специалист то что вы делаете э, интересно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 1 2 3 7 с точки зрения денежной нумерологии являются неденежными кодами совершенно единица ну наверное самое неденежное число из простых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 выручить спасти дать займы и или все время ставят вас в позицию что вам лучше чем другим и вы должны поделиться вот с двойками это а, так происходит это ваш код он работает в вашей денежной матрицы вы ничего не можете с этим сделать пока вы не поймете как это а, работает а да, пока вы не научитесь управлять своей картой рождения тройка у кого троечка